Что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду? Что будет, если пить только воду один день? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале «Школа доктора Скачко». А я – врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. А сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть некоторые нюансы, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, рассказать, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду один день. Иными словами, что будет, если пить только воду один день. Что будет если заменить все напитки водой и пить только воду один день? Покажу вам на простой схеме. В обычных условиях очищение вашего организма проводит печень. Ее вклад в этот процесс примерно 70 А также ферментные системы печени способны нейтрализовать токсины. Которые будут удаляться в неактивном виде другими системами. Почка способна только удалять водорастворимые токсины. И ее вклад в очищение крови примерно 20%. Легкие. их вклад в очищение крови примерно 5%. И удаляются только летучие соединения. А также растворимые в воде. И кожа. Вклад в очищение крови примерно такой же. Примерно 5%. И кожа способна удалять через потовые железы. Как водорастворимые токсины. Так и жирорастворимые токсины могут удаляться. Через сальные железы. Сальные железы это подстраховка вашей печени, потовые железы это подстраховка выделительной функции почек и органов дыхания. Что происходит, когда вы исключили всю еду, исключили все напитки и употребляете только воду. Вода это H2O, вода попадает в желудок, и примерно 5 в обычных условиях а 10%. В условиях, когда вы пьете только воду, способна всасываться из просвета желудка в кровь. Примерно 90% воды всасывается в тонком кишечнике. И если у вас нет носа — это означает, что вся вода в кровь всосалась. Дальнейшая судьба этой воды проста и понятна. Печень фильтрует всю кровь, которая попадает к ней от непарных органов брюшной полости. А непарными органами брюшной полости являются желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, поджелудочная железа и селезенка. Иными словами от этих органов кровь попадает в печени и подвергается превращениям. Иными словами токсические вещества нейтрализуются в печени. А жирорастворимые в составе желчи накапливаются в желчном пузыре. Водорастворимые вещества нейтрализованные в печени попадают в системное кровообращение. И могут удаляться через почки, через кожу, через легкие и через кожу. Это обычная система очищения вашего организма. Что происходит если вы один день не кушаете? Печень продолжает очищать кровь. Заполняет желчный пузырь. И вы видите разницу между способностью печени вырабатывать желчь и способностью желчного пузыря накапливать желчь. Она отличается примерно в 5 раз. И в обычных условиях пятикратный прием пищи обеспечивает правильное движение желчи в этой системе. Что происходит, если вы не кушаете а пьете только воду? Если у вас все определяет один момент это сфинтер Оди. Иными словами, это сфинтер, который находится на пути движения желчи в кишечник. Если сфинтер Оди у вас мощный, крепкий, в этом случае происходит реабсорбция воды из просвета желчного пузыря. Таким путем ваш организм уменьшает объем желчи и может разместить новые порции очищенной желчи в просвете желчного пузыря. Вода, чистая вода, уходит в кровь, а компоненты желчи концентрируются. У вас появляются хлопья, песок, и если вы... Знали состояние желчного пузыря, иными словами, у вас он был девственно чист, никаких дополнительных движений у вас не произойдет. Вот если в желудочном пузыре были уже до такого однодневного очищения организма водой, хлопья, песок, камни они будут расти и будут перемещаться на следующую стадию. Иными словами, таким способом вы сможете. Быстрее узнать такой диагноз под названием калькулезный холецистит либо желчекаменная каменная болезнь и по этому поводу познакомиться с хирургом. Но однодневное очищение водой вряд ли серьезно повлияет на эту ситуацию, и все-таки желчный пузырь будет и в дальнейшем выполнять свои функции. А вот если сфинтер отде у вас был слабоват, иными словами, он пропустил желчь. В кишечник. здесь вариантов два если вы почувствуете подташнивание то это означает что сфинтеродди не просто сбросил желчь но его не удержал и привратник и желчь оказалась в желудке п желчи напомню 8,5 и обеспечена пищевой содой либо гидрокарбонатом натрия и у вас началось лечение желудка содой. что происходит при этом желудок готовы выдерживать кислоту соляную с максимальной кислотностью 0,9. А в него попадает щелочь, желчь с кислотностью или с pH 8,5. В этом случае, если эта ситуация будет повторяться, и, иными словами, подташнивание у вас будет регулярно, я бы советовал вам прекратить лечение водой и перейти на обычное, более привычное вам питание. Иначе регулярное попадание желчи в желудок приведет к тому, что у вас появится такой диагноз под названием «эрозивный гастрит» либо «эрозивный гастрододенид». Иными словами, щелочь выжжит слизистую и здесь появятся точечные эрозии. Если же после приема воды, когда вы заменили все напитки водой и пьете только воду. Если у вас появилось урчание в кишечнике, это означает, что желчь скорее всего пошла по кишечнику. И у вас элементы слепого зондирования. Но! На воде! Да! Вода не стимулирует, не заставляет сократиться сфинктер ОДДИ. В этом случае она не является препятствием. Если желчь пошла по кишечнику, и у вас появилось послабление, вы считаете, что очищение вашего организма усилилось. Но на самом деле это далеко не так! Желчь это не самый бесполезный секрет в вашем организме. Это очень Важный секрет, который помогает перерабатывать жироподобные вещества. И усваивать полезные витамины А, Е, Д. Витамин Ф тоже попадает в ваш организм. Кровь только благодаря желчи. А находясь в пустом кишечнике, ваша желчь не может ничего усвоить. Раздражая кишечник. Это самое сильное, одно из самых сильных желчегонных. Да, у вас появилось послабление. Да. Очищение кишечника пошло очень дорогой ценой. Потому что для того, чтобы восстановить желчь, вы должны, в вашем организме, должна активно теперь работать серебенком, разрушать эритроциты, снижать уровень гемоглобина и способствовать образованию новых компонентов желчи. Что такое гемоглобин? Что такое эритроциты? Это кислородное обеспечение вашего организма и ваш биологический возраст. Когда количество, кислородов, количество кислорода в клетках или кислорода в крови снижается. Переносчики в крови снижаются. Возникает другая проблема. Клетки могут попасть в состояние гипоксии. А клетки которым не очень нужен кислород — это раковые клетки. Иными словами дополнительный бонус в вашем организме могут получить раковые клетки. Иными словами ваша иммунная система получит дополнительную работу поиски поиске и уничтожении теперь легче образующихся раковых клеток. Конечно, за один день такое у вас вряд ли произойдет. Но учитывая не самую хорошую работу иммунной системы у большинства. Особенно у тех, кто хочет очистить свой организм водой. Значит вы уже чувствуете, что вы не очень здоровы. Дополнительные сложности создавать свои иммунные системы я бы не советовал. Но на самом деле если у вас появляется урчание и послабление. Либо подташнивание. Это повод к тому, чтобы прекратить очищение водой на этом этапе. Если эти события в вашей жизни не произошли. Иными словами, сфинтероди оказался хорошим. Он хорошо удерживает желт. Значит все-таки очищение вашего организма водой. В случае, если вы заменили все напитки только на воду на один день. Происходит так, как будто бы вы и питались обычной пищей. Единственное, что бы я советовал вам. Правильно очищать воду, потому что вода попадает не просто а 2 o а сопровождающими ее лицами. Как очистить воду правильно, на моем канале такое видео есть. Поищите, посмотрите. Это тоже не последнее значение имеет для вашего здоровья. Также я бы советовал вам, очищаясь водой, вести более здоровый образ жизни, стараться не загрязнять организм через органы дыхания. Ну, хотя бы два раза в день принять душ чтобы и кожа ваша не впитывала токсичные вещества с поверхности. Тогда у вас правильный ответ на вопрос, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду один день? Это очищение вашего организма и некоторая разгрузка от тех шлаков и токсинов, которые могли попасть в ваш организм с не самой доброкачественной едой. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. А в следующем видео на канале вы узнаете, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду три дня. Есть некоторые отличия, и об этом вы узнаете в следующем видео на моем канале. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа доктора Скачко.